Всем привет, с вами Крутекс и Человек в желтом, а еще какой-то зеленый кролик инопланетный, и у нас тут два луча, ой, я его один из них взял. Надо-да-да, надо, бери это, я тебе кинул. Ага. А, мне, короче, Мурамосу свою выкидываю, то есть не выкидывай, а вложи в сундук, а то, что я тебе дал без начанта, бери с собой. А, теперь нам надо взять Диманай. Ну, у нас тут опять... Это... А -а -а. Цензур, в общем, творится. О, кобольт, кобольт, кобольт. Пока это А, слушай. Да, надо... надо... <смех> Ты видишь это чудо? Ты же сказал, и какой-то зеленый кролик инопланетный. Ты зачем <смех> зеленый кролик инопланетный убил? <смех> а вдруг это тебе... Прощение. Кролик инопланетный ошибнулся. На самом деле нам надо добраться, чтобы сделать мечи, еще одни мечи. Надо все. Ты же говорил, надо сначала идти в зад. Нет, ты не говорил, ты не знал, что нам надо сделать это. Вопрос иди. Что... Бери себе меч, я беру себе меч. Ну это третий реагент, надо еще один рейгент. А ничего, Бей. что как-то нам в зад надо было идти вообще на самом деле с Мурама Да, да, да. Один а, из есть, нас, по крайней мере, идти в чтобы отбивать от всяких летающих какаш. У меня есть Блейдовскрэс, у него очень прикольный Нет, его на бак. Валю, валю, валю, валю, валю. Он мощно бьет, в общем, вот и все. Он мощно бьет, а второй да. нам надо, чтобы просто отбивать всякий фаербол Ну, да, файрболы, я согласен. Ну вот, я взял мурамуса, а ты тухай. Окей, а Блейдовскрэс ты оставил у себя? Я Здесь. его в сундук положил. Okay. Я его себе возьму, значит. и так Мрамоса. Ой, блин, надо было сильверкоинов. Вложить обратно. Э, ну вот, мы типа в заду в общем. И что у меня в общем горит. Так я потом. За... Баганность. Так не хрен было вытекать там баганность заду. Я случайно вытек багану стьювать Сори Багану хрень багается Я-то уже уж залагала А. Ладно, дозрать. Короче, давай я же, блин, у меня 60 рублей, это при том что я кодирую, стримую здесь 64. Ммм. Ммм. Ммм. то, что я там Ммм. Ммм. Прикольное оружие, но не тем. Какой упырек мне лаву пустил? Кто? Какая -то? Мне Нехрень мне тут лаву топить. О, гайд вудудол. У вудудимого. В общем, просто такое дело. Накс говорит, что я не умею копать лаву, и поэтому, в общем, он предложил не лаву, а этот <гав> говно. О, шафу, чтобы я проиграл, он меня пытается терловать. Не, давай так. Да, блин. Мне нужен абсценд School. Прикольно, у нас в доме черви заявились. Я решил скинуть, как мне умыло, прям брали упарывались сзади, потому что это упорно. Да. И на самом деле ничего интересного там не было. Вообще ничего. Давай, обсидианы. Нет, руду давай. Руду. Ты не знаешь, что надо красить? Не, не знаю, что чем... а, да, а, надо крафтить. А, да, Что? Дай мне хотя бы 20 обсидиан. Дай мне хотя бы руду, чтобы тебе скрафтить. Слип. Очень прикол. У тебя есть руда. Я скрафтил печататься в очень слитку. А в чем? Да мне весь обсидиан оставшийся. Вот и все. Вот ну, и все. а что крафт с руду-то? Делай себе один меч и одну кирку. Ты сказал на какашка. Ну, можешь не делать. Но ну, прид... ну, тебе прид... придется подождать, пока я тебе не выкопаю кабальт или что-то у нас будет Потому что это единственная кирка, которая может копать хардмодские руды а... И... из не хардмода ну, я сейчас так смотрю на молду это же реально убожество Это реально убожество Это реально убожество и что мне теперь с этим кучем хелстоуном делать? Можешь мне дать, могу я тебе дать, <laughs> не знаю. давай я тебе дам. Можешь еще жду дать, чтобы я до конца скрафтил все это? Руду На. Так, это еще один слиток. Ну, в общем-то, все должно быть марамасом. Так, теперь я взял ээ... Фэйри Бэээ... Blade of Grass, Nasty... Uh, I don't know... Life's Bay. And Muramosu, which is Muramosu. And what's next? And Ghost Da. And now I'm Ghost Da. Choose right or left. Now... I have to take it to on them. О, у меня уже два эпика, я понял И КРАФТ И что? КРАФТ Ты с Да И теперь что? Просто, обычный, без инжентов И теперь что? А, теперь что? Мне просто послышалось у тебя что? А, теперь... Говат? И постарайся там не умереть. Куда? Куда? А хотя да... У тебя сколько пуль? У меня... Шкаф. Окей, хватит. Теперь просто говат, говат, мегават. Говат, Чего? у у яйца не просто. Ну, <свят> картой. <свят> яйца какие-то немощные. Короче, давай убиваем. Бай-бай. Гуд. Гуд, кайт. Я тебя пожар. В первый раз. Что? Жми на Б. Ты нажал на Б? Да. Окей. На самом деле очень быстро разберутся. Кстати, а что же ты мне по вообще дал? Я тебе говорю, хожу на полу авиа, хожу на Uh, хождение то есть иммун клави Ореген хп и айрон скин, который дает пару броней Али получил Опять вашу шмать Блин, <свистит> не видел этой хрени там окей, я открыл. почему ты сдох? Потому что есть стена, которая не успел и перепрыгнуть Капец. Я вообще многим больше тебя хотел <связь> Попробуй быстро пойти вниз опять а хотя я сомневаюсь, что она будет там. А вдруг будет, но меня больше волнует, что у меня теперь паушенов нету. Паушен у нас есть, но у нас не будет ему на клави. Давай тогда пойдем что ли в правую сторону. В этот раз. Это хреновая сторона нам попалась. А может нам сначала сторону отформить? Именно поэтому я и делал паушен. Я теперь не формил, не формил сторону, я сразу иду убивать ее. Да вот только если у нас там шкафы стоят, некрасивые, это мне не столько мешает. Ну это классность твоего мира, в общем-то. В общем, надо ну, вс же отхорнить теру. Все, го! Ага. Спасибо. Ну и что ты я же все равно не выглянешь? Нет, у нас тут определенно... Вот иди. Б. Все, хер на труп, потому что я серьезно. Так, давай-ка спугался, и надо открывать. Смысла не имеет вообще, надо разрушить это говно, которое тянется к нам. Mm -hmm. приоритет. Потом будет лазер, mm -hmm. от лазеров это а, вот есть... mm -hmm. а я ну, да, если это говно разрушить, то можно будет продолжить или пойти. Эх, а, можно и в миле пойти здесь. И с самого начала mm -hmm. можно в идти, если что но ну, я тебе скажу, что пистолет бьет очень много, так что мили здесь не очень важно даже если у нас хороший мили принят он будет еще круче, если у нас будет, а хотя у нас вот так мили броня, так что ранчик ты, собирал броню локиса для атаки от, э, ми... от э, пистолет и так далее а сейчас они парят, значит, если я просто серьезно буду играть, то все будет Готовы? ну Хочешь эту дерьмо? Стоп, так нам надо было все, что и кадил, глаз убить, что ли? А в нее хп вообще. Бей, хочешь, не, не важно. Ах, кто вообще? Эй, ты ты ш... ты, что? Забрал отсюда все? Да. Uh, давай еще Даже мне не дал посмотреть. Давай еще ну... должен был для зрителей. Ой, ну и ты как раз покажешь зрителям. Убить-то мы ее убьем. Гой еще один. Охревался. Ладно. Как раз я по уши велика, что за ниже. Кстати говоря, если там будет предмет называется. будет называться а, что-то там. короче. Райфу Умена, которые стреляет перепули, пули требует требуют Что я Кстати, я пистолет не гибал, вот это Дострою Пистолет, вот это вот Если не дострою, а, это, а это, не Я сразу ну, поэтому у тебя видео не особо А, он окей. Да через тюрьму просто. в она просто улт выкидывает. Блин, я Ворио рамблем это типа токен? Это просто аксессуар, который увеличивает. Ааа, хочешь, да, да. хочешь, хочешь еще? Я поймать? смотрю его а материал, я и думаю, это, что типа токен Они все хуже. Можно негодно, еще поубивать, понимаешь. если что Что? Можно еще поубивать Да ну фуку и... Ну это просто лишний голод, на самом деле вот ты... не бывает, но второе мы Там с нее где-то 10 с убийства и при этом кучи говна, которое можно продать. Но лучше не продавать, потому что можно. А, кстати, были. откуда мне еще одна мурамаса? У тебя была она, да, я знаю. Нет, я одну вытащу, положил вторую. Да, она у тебя бывает, говорю же. Да ладно. Вот. Да. Ладно. Так, ага. Скажи мне, Брэндон, о, так эм... Что делать с этим дерьмом? Fire gauntlet. О, прикольно, этим молотом можно хренать, нажимая кнопку. Mm. мне так кажется, он сейчас даже будет получше, чем э -э, Nightmare Age. Не, не будет. Night's Age надо кликать. Смотри, здесь а надеюсь, что огонь будет. от него идет. Но ну, я тройник. Упс. Так и Кирку ты свою могу продавать. Конечно, можешь. Старую да, новую нет. Так. А -а -а, да, выкинул. Что? я могу нет почему во-первых она материал я хеза для чего раньше она не было материала во-вторых она очень мощная да, 15... он. ты не знаешь просто сколько 15 процентов если если у тебя будет атака ты с корне короче как бы тебе сказать есть есть много таких модификаторов и не стакаются и можно будет атаку очень сильно поднять так ну теперь что голос за армией да почему я голд куда-то пропал um, нормально все год вот он нет у меня было 9 голдов в сумке и я его скинул и тут 4 только. потому что одна платина созда создалась а вот поверьте так demon вообще-то сайф Подожди, ну, с... просто думаешь что интереснее будет ну это неплохой спан но я, я бы не использовал особо нет исполнен мне заполнен он заполнен. раньше нравился но сейчас я вот думаю что лучше а корсептор или даймоста конечно даймут сайф ну, да ладно а концептор ну, юзает в 4 раза меньше мага потому что он говно удобно... Mm, да мажет он всего лишь в три раза меньше, даже и того меньше в 2,5. Ну да, да. Короче, гость сейчас. Где у нас карпшн? Да. Где в корапшн, разбиваем сферу. Ну, если не разбиваем сферы. Давно пора вообще на И биваем босса. Mm. Так, подожди. А что за.. А, понял. А мы сейчас я тут выкинул хлам ненужный. И заберу хлам ненужный. Ну на самом деле тебя не требуется, что ты будешь, слушай. Так и должен же я зафиксировать события. Ну должен, но надо будет еще подождать день, чтобы, ну, то есть когда пройдет ночь и наступит день, скорее всего у нас сто сразу же появится этот, эм, как его называют. Там... Так, подожди Так, ну, в общем Я потерял мысль так Найди ее Кстати, мы говорим, мы в харду моде Да, короче, мы сейчас разбиваем сферы Появляется босс, мы берем боссы, и после этого у нас, как бы, мир будет готов для армии и она почти что сразу заспавнится, потому что у нас уже есть... Ну, это, это просто очень вероятно, что она заспавнится. Я думаю, это случится сразу, как кончится эта ночь, то есть наступит день. я пошел сверху, в общем -то. Тут какой то хренатень. У нас мир в Хардмоги. Шерлок, тут какая-то хрюотель Ну да, здесь какая-то хреновина, на самом деле ну, Очень невеселая Так Кстати, когда тут успел спуститься? сколько сферы разбил ни одной пока еще okay. я тут спустился на ну, да, как-то этот молоток сам по себе не очень пистолет мне больше радует okay. вы готовы свидеться да yeah, им можно освещать наплоть Я смотрю против того, болями в Первая сфера. ножки отправили. Значит, мы сферы вообще не трогали. Ну или у которых, например, как бы сказать, да, червяк. В общем, ты чем больше разбиваешь, тем больше руды будет в мире. Так что это выгодно. Ты с пока вообще не трогал, да? Ну, вот сейчас первый стал. Ну, твоя первая, может быть третья, так что аккуратнее. Так. Привычки всякие больно бьющие. Они не к сырник ставят, они реально просто к сырник ставят. Ну, короче, не разбивай их пока. Не буду, буду, Нет, я, ну, общем, буду, не буду, не буду, не Не буду не разбивать борт. Кстати, мне не кажется, я эту серию потянул. А что разная Вот главное дело меня ждать не надо, вот насрать вообще. Какой разненько все равно старый. Именно поэтому ты и пошел сюда. Знаешь ли, я тоже хочу участвовать в изби избиении. Избиении. К тебе из своего стороны я сейчас выйду. Мощная, конечно, штука для начала игры, ты должны. А на самом деле мы должны были спуститься вниз, чтобы нам еще давали за него душу. какой ну, ну, пониже спуститься в Андер. А ка... кто ковальт, он будет выкапывать? Откуда же я видел, что он уже запланулся на экономике? Ну зеваны ты, наркоман ты, наркоман. Ну в общем вся. Развиваем сферы. Насколько все вообще недо... Нет, ну в общем все. С вами будет круто. Мы убили целых трех боссов в этой серии. ВБ.